Я вас вызвал, вот, давайте мы будем с вами беседовать на не ваши вопросы решать, а мои вопросы решать. Даже они общие ваши вопросы. То есть у меня поступил материал проверки, я должен принять решение. Хорошо. Давайте я вам поясню. Объяснение с вас. Будете давать объяснение? Да, конечно, я все сейчас дам вы запишите, но я тоже буду записывать. Я сразу поясню, чтобы у нас не было ни домов. А что у меня тут какие-то бумаги? Непонимание. Гражданина сыр на сосы, да нет. Так, Вы знаете, что за отрицание итогов референдума есть, цене, есть ответственность? Давайте я вам покажу. У вас есть доверенность на общение с этими лицами? Какая доверенность? Уже, ну, мне доверенность? Ну, я представитель власти. Ничего не нарушено. А, по Конституции, э, кто у нас носитель суверенитета? Единственный источник власти у нас кто? Дайте, Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Пункт 2. Народ осуществляется у вас непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного соуправления, то есть упосредованно через вас. Если у вас на это есть полномочия. Вы согласны с этим? А вы хотите сказать, что у меня полномочия нет, что ли? А полномочия, э, они, их нужно проверять. Правильно? Ну, Давай, проверяйте, давайте проверяйте. дальше. дальше. У вас Запрос делайте в ВД. Образование у вас какое? Зачем вам мое образование? Нет, ну, Просто скажите, юридическое, финансовое, какое у вас образование? Ну, если я работаю в Горночь, юридическое… Юридическая, Давайте тогда дальше смотрите. Вот это Конституция, которой вы подчиняетесь. Дайте. Ну и что? Второй раздел. Одновременно прекращает действие Конституция, основной закон Российской Федерации принято 12 апреля 1978 -го года. Ну… А, в 1978 году была Российская Федерация? А почему это? Нет, это, это фундаментальный вопрос. Я и пришел с вами пообщаться, и все, что все все поняли. То есть, нет. вот эта конституция не принята. Не знаю, это ваше усмотрение. Принята, нет, мне это, не, это не мои усмотрение. Э, значит, Давайте по существу. Я э, вас пригласил э, поговорить о, насчет энергии, А насчет, я что э, конституция э, не мы, мы с вами поговорим, как только вы подтвердите свои полномочия. Какие свои полномочия? Полномочия? полномочия. Вот, смотрите. Вот у вас есть МВД. Видите, вы знаете, что у вас МВД? Э, это коммерческая структура. Да, что коммерческая? Это у нас государственная структура. Давайте посмотрим. Ну, не знаю. Нет, что, да, говорить, да, я понимаю, что... -то что -то да. говорите. Смотрите, Министерство внутренних дел Российской Федерации. Ну, вы согласны? Ну. выписка я Код ОГРН с единицы начинаются коммерческие структуры. Вы это а а и взяли? Это вот, у вас это что за журнал-то? Это... Какой-то за Это может даже неправда напечатано. Вы можете проверить. А мне зачем проверять? Хорошо. Я... Так я, я также, вы мне скажете, можете проверить запросы? Я говорю, а мне-то как Давайте говорить. Каждый ссылается на то, э, на ш, что он может доказать. Вы согласны с этим? Ну вы что мне докажете? Я вам показываю. Я вам показываю. Мое дело до вас донести. Дальше вы сами принимаете решение. Вот у вас колокольцев, да? Колокольцев Владимир Александрович, no. сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Колокольцев один, да? Министерство внутренних дел. Больше никого нет. Для того, чтобы вы общались с этими лицами, со мной, с моей женой, еще с кем-либо, вы должны иметь доверенность. Да какая Иначе вы нарушаете процедуру. Давай. Мы же пришли разговаривать с точки зрения закона, да? Вот, пожалуйста, усиленная печать. Это получается с налоговой. Документ подписан усиленная, полицированной электронной подписью. Я просто вас знакомлю в ваших же интересах. А зачем мне это знакомить? Я всю жизнь работал. Вы Но, какого и... года рождения? Я 72-го. 72-го года. У вас есть военный билет? Конечно, есть. А объясни... в... Хорошо, объясните, присягу вы давали? Давал. Кому? Кому родине. А кому присягу? А нему не СССР. Да как а вот так вот, посчитайте. Я с дня -го года, и у меня военный билет СССР. Ну не знаю, у и... вас СССР. Я не СССР служил уже, у меня Российская Федерация уже было. Да как это, ну давайте, вы же старше меня получается, старше, да? Старше, наверное, да. да. Вот. Сейчас. В СССР я уже не служил, там переворот уже получился. Я служил в 90... А, да. Да. Вот, вот я дурак. Докажите мне, что я Российской Федерации присягал. Вот, присягу принял, да? Понял. Присягу принял, вот, военную присягу принял, печать Советского Союза, военный билет Советского Союза. Я кому могу присягу давать? Я не, не знаю, кому там давать. Нет, давайте посмотрим, пожалуйста. У меня все, видите, герб это не Российская Федерация, вы согласны? что Это классность, там, звание и так далее. Это номера приказов о присвоении. А присягу давал вот, вот печать, при войсковой части. Надо говорить, я не знаю. Мы разбираемся по документам, правильно? Или нет? Я хочу с вашей жизнью разговаривать. Вот моя. А, моя... ваши? Чем вот я вам тоже по русски объясняю, что русский вы, русский вы у нас договор сказал. не заключали я, я вас подвожу к тому моменту, что договор является ничтожным. Вы также платите за электроэнергию. Конечно, согласно договору. Да. Согласно договору, да. вы сколько соверш... я, сколько у меня я вся страна, энергию Вы сделать? совершаете преступление. Я да. совершаю преступление. Да. Я, я пришел вам объяснить это, чтобы вы тоже знали. Потому что я общаюсь со всеми руководящими органами, со всеми, с вами, с прокуратурой. Не Именно. могу я, Александр Николаевич, брать объяснение, так же у меня нет доверенности. Вот. Вот. Это начальник мой непосредственный. Мы угу. а, а ну, пройдете, может быть, мы пообщаемся. Да. Без денежных нет, нет что что не Почему? Да. А хотели же по телефону разговаривали? Я, я просто, с вами по телефону. Нет, с... нет, не, я с ребенком да, приходил к Кобарову. Вам ну, доложили, ну, что я с ребенком пришел. Ну тогда, тогда у меня было время, сейчас у меня нет просто времени. Ну, сейчас. Когда у вас время появится, я к вам выскочу, то вы не Вот показывают мне вот эти журналы какие-то. Я тебя снять не могу. А что делаем? -то? Пишем объяснение. Все, давайте вот. мы сейчас все будем писать. Давайте ответственно. Давайте. Я как-то уже устал, мне как-то напряжено. Я тоже устал. Знаете, мне сколько приходится с вашим братом общаться во всех городах, во всех сёлах и так далее. Значит, что произошло? Значит, Вы знаете, что у нас совершили краж особо крупных размеров? Где совершили? Олег? Вот, вот эта конституция, она... Вы мне опять уходите от темы. Я не ухожу. Давайте нет, вот нет, нет. нет потом вы не объясните. Давайте напишем сначала объяснение ваше. Вы подключались незаконно? Так, Вот почему? они приехали, значит, вам отрубили свет 24-го 11-го. Почему они не уведомили нас? Они, да, они не, уверены, не уведомили? Ну я не знаю. Они нас не уведомили. Вот сюда не подойдет. Это незаконное отключение. Ну не знаю, у вас тут задумано. Это не... Задолжены. Это не, За законное отключение, которое привело к материальному ущербу. Так, да, хорошо, вопрос такой. Вы залазили на не подключались? Нет. После того, как они отключили? Да. Ну, а вы, да. значит, вы законно поступили? Я законно поступил. На ком основании? 8 столбов идут на нашей территории. А, а причем этот электрический это вы выруете, получается? А нет. Я, как я могу воровать? Как? Вы зацепились, завесли. Вас И? зацепили официально, а а а зацепили. Зацепили. Объясните, электричество кому принадлежит? Как они кому принадлежит? Вот этой организации, а, которая... На каком основании? Они мне не могут предоставить документа вообще законного. Мы не отказываемся платить. Нет, от... Почему не, не платить, да? платить? Почему не платить? У вас заложено 10 тысяч. Хорошо. Они откуда взяли электричество? Ну, доказывайте, что они у вас слишком mm -hmm. вы должны платить. А, скажите мне, как человек, откуда они электрики берут электричество? Ну, как откуда? Как с нет, с Недра. Откуда? Нет. Хорошо. <laughs> Недра у нас чьи? Чьей? Государство. А государство это кто? Без народа может быть государство? Без территории может быть государство? Нет, вы что хотите? Они, я, я, они я... эти ресурсы перерабатывают уже в 2000 а потом предоставляют. Хорошо, Но. ресурсы они украли у нас и у вас тоже. Объясняю, почему. Да эта это система... У меня доказательная база. Я вам присылал заявление... Ну, мы вам отказали. О... А почему вы нам отказали? Я вам а популярно нет. все расписал. Нет, вы сослались да. на, на законы Российской Федерации, ага, да. которые нерегите. Но ну, это не извините, А вы можете оспорить, и уже вон в Верховный и, суд поезжаете. Идет геноцид против народа, и вы просто можете только извиниться. А? Не почему не в Верховный суд, суд не можете прийти? Мы везде обращаемся. И что, вам везде. Какие решения? А мы почему? Верховный суд кого? Ну, Российская а? Федерация. Ну, не знаю. Я вам только что показал, что Конституция Российской Федерации не принята. Вы знаете, вытекают какие последствия из этого? У, у вас какое образование? Юридическое. Высшее. Да. Теропискологическая. Понятно. Так, зовут-то вас как? Евгений Владимирович. Евгений. Число месяца года Расскажите, пожалуйста. Это мы есть, не Ничего не а скажите? А вы тоже не говорите. Извините, я вам назвал, этот, все рассказал. Какой элегантный год? Я... Год только мне сказали. Молодчет. Ну, 23 мая 1972. года. Вас это устраивает? Как присягу-то не давали СССР? Он ну, и... не давал, это устраивает. А стоит. вас во сколько лет призвали? 19. Вы давали присягу? Нет, средства. я не СССР. А вы, вы сейчас... Я попал на Берегутий, уже, значит, погоны да, на модели ССА, а потом перед все это, вот это все, ССА. А, присягу... а присягу уже... Понимаете, вы, вы сейчас, вы знаете, вы придете в любой суд, я стоят, не собираюсь с кем я, я говорю, что вы придете, вы ни одному человеку не сможете доказать, что вы Российской Федерации давали присягу. У вас билет А. Образца Советского Союза 1974 -го года. Б. У вас стоят печати СССР. Вы никому не докажете, Евгений что Евгений Владимирович, вы... я не собираюсь никому ничего доказать. Это вы мне я хочет я, доказать, я, что я, я, я никто не звать меня никак. Вот, вот, вот именно. Что У вас есть дети? Есть. А, сейчас Что происходит? Вы, вы, вы, что, вы, вы мне хочете доказать, что... какое будущее детям хотите оставить? У меня нормальное будущее детей. Учатся в высших заведениях. Так что это... Ну, ну, ну... Ну, ну, ну... Ну, ну, ну, по Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Требуйте подтверждения личности и полномочий сотрудника РФ. Ну, служебное я вам, удостоверение я вам, да. не является... Я объясняю. Это вы где взяли это? это? Я вам сейчас покажу все. Смотрите, служебное удостоверение не является удостоверением личности сотрудника, так как только обеспечивает проход на место службы. Это неправильная вас... формулировка. Ну, Значит, может, давайте. Делать. Я ваш, ваш закончик... Так, Евгений Владимирович, число месяцев года, ну, Женя, жизни. 74 четвертый год. Число месяцев. 2 февраля. Так, второго 22 1907. Где место жених? Город Пен, РСФСР, Пенской область СССР. Вы прописаны в Ликудах? Да. Так, деревня Лёг, 57. Вы мне что это доказываете? Что вот, вот это мошенники, которые у народа украли все. Ресурсы не... Подай мне на них в суд. А я подаю, а вы даете отписки. Кому даю отписку Вы дали отписку мне. Вы не стали расследовать это. А я что, полномочия, чтобы э, у нас система государственная, я какой-то участковый буду такую систему рассматривать, вы сами-то не смешно говорите. А, вы понимаете, вы, у вас высшие юридические вас... инстанции подавайте, если вы хотите развалить вы, эту систему. Вы, правильно? Высшие юридические, они все мазаны одним миром.. А, ну, а, а, а взяты, Нет, подождите, вы участковую пишете заявление, разберете участковых с первым энерго. И со всей системы на электронном этой страны давайте вместе будем. Если у вас совесть есть, давайте вместе будем. Хорошо, у, вас у есть меня сильюнах не хватит с этим разбираться. И один в поле воин, только русский скроем. Да, не Вам понравится, не я думаю, что ничего вас не видит. Документ удостоверяющий личность имеющий универсальный характер для Российской Федерации. Выписка из законодательства. Э, да? Удостоверение личности гражданина РФ на территории в пределах, это паспорт. Так? до замены тут и указ президента РФ дальше удостоверение личности гражданина РФ за пределами то за границу паспорт вот указ указ президента РФ такое число удостоверение личности военнослужащего военный билет ну я просто им да вот тоже Удостоверение личности гражданина. Вы мне зачем это показать? Я покажу, что удостоверение у вас не является. Э, удостоверением личности. А, у меня ее а... паспорт с собой еще есть. Я пропуск... У меня еще паспорт с собой есть. Да. Хорошо. Паспорт у вас тоже незаконный. Объясним да. почему. Давайте. Удостоверение личности, видите, временное удостоверение гражданина. То есть это э, значит, личности на настройка оформления паспорта. И у вас тоже вы не предъявили. Удостоверение личности советского гражданина у вас нет. Удостоверение личности военнослужащего СССР у вас есть. Да? Удостоверение личности прибывших на временное жительство вашего удостоверения нет. Понимаете? Вот это сейчас сотрудники ГРИТО же все работаете? в шоке. Цель. Я же вам объясняю. Я временный исполняющий альбинации ГУ Кишерского района юрисдикции РСССР. РС, РС, РС, а где у вас документы? Сейчас покажу. Все покажу И кто вам дал такие документы? Мне выдал Павлинкин Юрий Викторович, временный исполняющий альбинации ГУ Кишерского района. Это мне кажется все это. Но вам кажется так, но мы же не в церкви, правильно? Давайте, вот э, про, проверьте свое удостоверение на э, законность. Вот печати Российской Федерации ГОСТы. Обратите внимание. Вы мне что, тут какую-то это? Рекламу что ли? предоставляете? Почему рекламу? Я же все подтверждаю, правильно? Я все подтверждаю. Это не голословно. К тому же я произвожу видеозапись, и если я соврал что-то, меня можно привлечь. согласны с этим? А за что вас привлекать? За уже свидетельство. Нет, я, да. я просто не хочу вот это. А, меня совсем и... ну, вот это не интересует. Вот, да, да, да. Вас это устраивает. Меня, меня вы, интересует. Правильно. Вас это устраивает? У нас олигархи наживаются на народе. У нас, у нас потери за 25 лет. 40 раз превышающие потери в годы Великой Отечественной войны. Вас это тоже никак, никак не трогает? То, что у вас наркомания, пьянца, через одного. Все это понятно. Вот, все это у вас основное удостоверение, печать не ГОСТовская. Откуда вы знаете? Ну вот ГОСТ ваш, 51 501, ну, Российской Федерации ГОСТов. Ну. Ни один гришник не смог ничего доказать. Я общался, значит... И в МВД, вашей смерти, ну, никто не может мне ничего доказать. Их улыбается просто, и все. Понимает, что это преступление совершает. Вот У вас тоже оно незаконное. Вот. Дальше. Вы от темы уходите. Давайте руку. вот существу. Я... Вы мне дадите объяснение, то, что вот именно вы подключились. Сами незаконно, когда у вас ответственность. Для, для, для того, чтобы я вам сейчас все это рассказал. Вы должны подтвердить свои полномочия. Правильно? Нет. Вы, вы будете давать мне объяснение или не будет? Я буду объяснение, Но сначала я должен полномочия от ваших удостовериться, что вы имеете на это право. Что народ вас значит, об этом попросил, что у вас есть доверенность от народа, что у президента есть доверенность от народа, который передает вам властные полномочия. Вы знаете, что у Путина нет доверенности такой от народа? Вообще ни от кого. Все выборы сфальсифицированы. Знаете об этом? А Почему вы в этом не ведите разобраться? Да. Я думаю, вы сами разберетесь. Я разбираюсь. Я разбираюсь. Сейчас я пытаюсь привлечь мошенников глобального масштаба. Пытаюсь, да? да? Угу. А вы играете на их стороне. А почему я... Это, это, это измена родине получается. Измена даже. Это, это кража в особо крупных размерах. А кража в особо крупных размеров. С вашей стороны или синей? С их... А <съем> что они украли-то? Они украли ресурсы, которые приезжают к народу. Только первый энергосбыт, что ли? Ну так и мы против всех же. Ну против, против всего это, система электрической. Релик... Конечно, конечно. Ну а кишель-то здесь что? Как при чем-то? Поч почему? Вы, ну, вам, надо, там... вам надо идти в министерство разбираться по этим вопросам. А, а, и... а, а не на уровне какой-то министерства? Люди компетентны другого уровня. И да. я уполномочен вот здесь вот это. Наводить ага. конституционный порядок. Понятно. Можете записать. А Сейчас я А зачем мне это Я не буду ничего писать. Вот это. Мне это ни к чему. Мне просто.. Давайте по вашему же законодательству идут. Вот. Видите, приведите документ на право общения с этими лицами. Не являешься сотрудниками а, МВД. Я для вас третье лицо. Моя супруга для вас третье лицо. У вас должна быть доверенность на право общения от колокольцева. Она у вас есть. Нет у меня никаких доверенности. Понятно. Ну, вы на камеру такое говорите. Ну и что вы? я... Ну, понятно. Так вы, почему вопросы... Почему вы решили, что у меня должна быть какая-то доверенность? Это не я решил, это законодательство ваше, российская федерация, Не знаю. Почему? Вы были милиционером или сразу полицейским читали? Нет, был милиционером. А почему вы... Милиция была только советская присягой Российской Федерации в советскую медицину записали. Ну я ж не я что-нибудь такой? Да, так, нет. Ты ну, конкретно про меня что-ли говорить? Нет. нет, так это я... Так, нет, это это систем... ко всем. Ну почему мне до для меня Это ко всем. Мы, И моя задача... сейчас вы зачем мне это все сталкиваетесь? Моя задача разбудить всех. Разбудить. И не только вас. Вы не думайте, что я с вами одним только так общаюсь. Я со всеми общаюсь. Абсолютно со всеми. С разного уровня, разного ранга. Тяжело, Тяжело с вами общаться, сразу скажу. Да. Тяжело, потому что идет ломка парагигм. Я понимаю вас прекрасно. Я такой же был замороченный раньше. Тоже верил в это Бозин, в Конституцию вот эту верил. Она не принята. Живитесь. Я-то газа. А вас сколько детей? Двое. А, а почему мало? Хватит. Не хватит. Это а вот так? смотрите вы с женой встретились, да? Прожили. Это детей? вы личные. Нет, я мама. Замену, понимаете? А если мы же на встрече, мы должны много родить, правильно? Каждого свою свое. страну нужно защищать нашу. Вот. Я просто э, э, хочу вам объяснить, что Российская Федерация в юридическом поле нет. Она создана путем манипуляции сознанием, телевидения. Кашпировский и пошел поехало. И я документы вам, значит, это я вам просто оставляю. Когда, значит, Ельцин при, принимал вот эту конституцию, это я вам оставлю. Да? Видите, Зорькин, это, председатель конституционного суда. вокруг, как наоборот, вся страна шагает в широкий